Всем привет! С вами снова интернет-магазин Водолей и я Константин. Сегодня у нас в гостях мембранный бак для воды. И наша основная с вами задача заменить в нем, собственно, вот эту мембрану или грушу, называйте ее как хотите. Это стандартный классический непроходной мембранный бак, то есть ниппель у нас с воздухом. Здесь находится сверху, он может, кстати, находиться и сбоку, не суть важна. Но суть непроходной мембраны в том, что здесь только один вход и никакого выхода нет. Соответственно, такая задача будет нам попроще. Для того, чтобы начать все эти мероприятия, вам необходимо приобрести мембрану. Единственное, скажу из опыта, что мембраны могут быть разные. Как по качеству, это, собственно, сама резина, так и по габаритам. То есть мы всегда советуем выбирать мембрану именно того производителя, который производит эти баки. То есть если у вас польский бак, к примеру, ибо то и мембрану нужно выбирать именно для этого бака. Если же вы готовы экспериментировать и подбирать мембраны самостоятельно, или там сидеть и потом дорастягивать горловины, чтобы она стала хорошо на бак, ну это уже ваши личные проблемы и вы сами их решаете. С чего мы начнем? Ну, для начала нам нужно убедиться, что здесь нет воздуха. А если он здесь есть, ой, что-то шипит, спустить его окончательно. Потом вторая задача наша с вами... У нас, кстати, здесь манометр тоже видим 0. Вторая наша с вами задача это фланец. Теперь нам нужно открутить эти шесть болтов. И пока начнем с этого. Для этого нам в нашем случае, понадобится ключ на 13, а 14... Или головка. Итак, понеслась. Итак, мы с вами, собственно, сняли фланец. Как видим, это у нас уже выступает с вами мембрана. Она же вот это вот ее выступ, да, он же является и прокладкой. То есть здесь нет никакой дополнительного уплотнения. То есть фланец прижимает своим краем сюда и зажимает, собственно, по кругу мембрану. В этой конструкции бака э, мембрана прикручена через хвостик к ниппелю. То есть она у нас держится с двух сторон для того, чтобы было натяжение в баке. И она не провисала, не играла, что собственно, увеличит срок службы самого, э, самой мембраны. Поэтому для того, чтобы нам ее сейчас достать, нужно открутить воздушный нипель с другой стороны, противоположный. Поэтому мы с вами разворачиваем бак и откручиваем воздушный нипель. Возьмем с вами ключик на 12 и аккуратненько Откручиваем. О, гаечка уже пошла. Оп-оп. И теперь выталкиваем это все вовнутрь. Оп. И тянем за мембрану с другой стороны. такая здесь конструкция с противоположной стороны у нас с вами для того чтобы мембрана была натянута вот мы будем собственно еще и уплотнением получается роль уплотнения играет вот это все мы достаем и переносим в новую мембрану так вот наши мембранки Старый, мы переставили хвостик сюда. Все в такой же последовательности, как и было. Гаечку с прокладочкой оставляем, потом зажмем с той стороны. Здесь у нас там, собственно, бак. Вон дырочка светится в противоположная сторона. Вот. Сейчас мы с вами. Так как бак у нас небольшой, нам хватает руки. Чтобы вставить, то есть мы просовываем этот конец обратно и пальчиком вставляем в дырочку и нажимаем, наживляем вон туда. Если же не хватает, то обычно сюда привязывают нитку и направляют ее в этот конец и протягивают мембрану. Ну, я думаю, что хватит и руки. закрутили воздушный дыпель. Наша задача осталась вернуть нашу мембранку в красивое положение. Опа, выровнять ее по горловинке, чтобы она ровно ложилась. Для этого, уже, соответственно, мы потом фланец берем. Вот выровняли ее по центру, чтобы она прилегала по всем сторонам одинаково прикладываем фланец и зажимаем всеми болтами, чтобы горловина мембраны стала ровно, мы расположили бак вертикально, отцентровали горловинку, прижали ее фланцем, прихватились несколькими болтами и поочередно проводим их зажим. При этом зажимать надо очень плотно, потому что опять же от этого Зависит дальнейшее рабочее состояние вашего бака. Так как он здесь должен держать воздух герметично, здесь пароход воздуха должен отсутствовать. После завершения всех работ наша задача, собственно, накачать воздух, чтобы здесь появилось давление. Для этого мы используем с вами ниппель и рабочий компрессор. Перегоняем воздух с одного баллона, во второй. О, оторвали стрелку от нуля. И пошли вверх. Ну, стандартно давление воздуха в баке с завода 2, 2 бара идет. Вот. А какое нужно настроить с вами индивидуально, мы уже снимали об этом видео. Смотрите подсказку вверху в правом углу. Итак, наша работа по замене мембраны в мембранном байке закончилась. Нам необходимо было накачать с вами по итогу воздух. Сейчас мы видим с вами давление 2 бара. По возможности лучше всего изначально проверить герметичность двух соединений. Это, собственно, воздушного ниппеля и фланца. Для этого можно сделать мыльную воду, облить ею и проверить, пузырится ли она. Если пузырится, значит где-то есть, уток... где есть утечка воздуха и необходимо пережать соединение. На всякий случай можно оставить на ночь, если есть такая возможность, и проверить падение давления. Если же у вас возможности нету, то достаточно просто проверить мыльной водой эти соединения и вернуть в ваш мембранный бак в вашу систему водоснабжения надеюсь у вас вопросов не осталось, если же такие есть, оставляйте их в комментариях пишите нам, звоните, заезжайте в гости, с вами был интернет-магазин водолей и я Константин, всего доброго пока и мы с вами разберем, как же в нем заменить Грушу, мембраном... Да.